Всем здарова ребят. Ну что вышло обновление на английском Android сервере, и мы сегодня с вами поговорим еще про некоторые нововведения, которые всплыли. В общем, добавили еще одно такое нововведение. Новая локация Нарсия теперь будет длиться не две недели, а 7 дней. То есть, будет а, все намного быстрее. С одной стороны, это круто, классно, но я не знаю, кто туда бегает. Пишите вот. Я, честно говоря, скажу, я туда не бегаю и не знаю, или буду бегать. Вы пишите, бегаете или нет, нравится вам это или нет. Но я не знаю. В принципе, новость интересная, но как она будет, что она будет, непонятно. В общем, будет как по ходу атака фортов. То есть, там, регистрация, неделя отдыхаем. Ну, судя по всему, где-то так, плюс-минус. То есть, не два раза в месяц, а может больше будет. А, у нас сегодня прохождение. Я начал проходить. Мне интересно посмотреть а, следующие волны. А, что есть именно в древних испытаниях. Я вам их показывал. И я хочу сейчас попробовать дальше их фармить. Сейчас соберем состав. Снуба героев, которые у меня есть. И попробуем зафармить, у меня здесь получше прокачки, 30-е прорывы плюс-минус, плюс, -минус, плюс а, нормальные супер пэты, и в общем поехали, будем с вами пробовать сейчас это все дело делать посмотрим, куда мы сможем залететь насколько далеко так, оккультист ворожей феникс лисицу берем сразу же вот такой вот состав возьмем Поехали. 46-е. А, у меня ресурсы. У меня ресурсы полные. Ёпэр СТ. Что у меня по ресурсам? Чего дофига? Кулаки. Понятно. Так, отлично. Есть. Поехали. Поехали. Будем, Будем пробовать эти испытания. Как они пойдут. Да что там такое опять? Ордена. Блин, еще ордена потратить. Ну все, я надеюсь на этом все. Или оно сейчас, наверное, запросит этих. Смот Камешки для прокачки смотров. А, все, раков. Все, я все понял. Одна из давнешних таких, скажем, проблем моих на аккаунте. Думаю, у многих это тоже проблема. Это камни. Из-за которых... Так, где там они? Где эти камешки? Вот. Как я это люблю. Это просто бесес, но вот почему нельзя уже давным-давно сделать, блин, по 100, по 200, по полмиллиона, какого фига, вот скажите мне, чего я должен кучу времени тратить на вот эту вот дичь, уже запарило, реально, столько, столько всего они нифига не делают в этих обновлениях, я не знаю, чем они там занимаются, но, блин, реально, больше всего это вымораживает. Я не знаю, сколько мы сейчас продадим, сколько мы там получим, но вот это вот просто бомбежка из-за этого. Давайте тут 150 камней продадим. Я из-за этого и сундуки не могу открывать. Ну, короче, жопа полная. Я думаю, у многих... Донат, многие донаты с этим столкнулись. С одной стороны, можно это все продать на самоцвет. А с другой стороны, нахрена я донатил на это. А что я должен продавать ресурсы, которые я купил. Ну. В общем, политика IGG в плане обновлений желает лучшего. В общем, поехали дальше. Наконец-таки мы зашли. 46-я. Я буду здесь просто так вот всех выкидывать. О май гад, какие лаги! Ну, вроде, вроде эти герои здесь держатся. Отлично. Зафармили. 46-я подалась намного проще, нежели на немки. На немке там герои просто не так качаны. Там не максималки такие, как здесь. Значит, будем фастом проходить. Ну, видите, герои фактически не проседают. Так, огники остались, но я думаю, с огниками мы должны справиться. 47-я, поехали дальше, хоть самиков заработаю. Кстати, классная тема, то, что они сделали перемотку. Но, правда, перемотка на этой локации, которую ты проходишь один раз, ну по сути, по большому счету, нифига не решает. То есть, для меня это такое, знаете, это кнопочка, я думаю, как для многих из вас. 24 камешка, значит нормально. Даже затащить еще. Тырин, тырин, тырин. Ребятушки, 49 левел. И что мы здесь видим? И мы здесь видим зефиров. Божество. Все красиво. Ну, поехали, посмотрим. Так, начали мы герои проседать по чуть-чуть. Минус божество, минус феникс. Ну, мне нравится. Это мне уже начинает нравиться. 49-й левел, ребят. Космо есть у нас. Ну, вообще песня. Вот теперь у меня вопрос. Будете ли вы фармить эту локацию? <смех> Это, наверное, одна, знаете, на сегодня, одна из локаций, которую будет интересно попробовать пройти своими донатными героями. Придумать какую-то, не знаю, там тактику. Ну, какую тактику тут можно придумать? Тут просто придется кидать всех лоб. Потому что здесь есть барды. О, просто я смотрю, тут вообще песня. Зефиры, барды, божество. Ну, что еще надо? Не, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы их дамажим. Но, правда, у нас осталось 35 секунд, ребят. И так, чтобы вы себе понимали, мы зависли на Зефире. Хорошо. Закончить бой. А, Такс. Будем что-то менять. Убираем это. Ставим сюда, наверное, Мэри. Поставим вариант Мэри. Так, Мэри готова. Мэри, Божество. Нужна ли здесь Фрея? Но ну, она, в принципе, дамаг наносит дополнительный. Это, по сути, по-большому ничего не меняет. Ну, как видите, мы держимся. Надо теперь, думаю, вариант ставить сюда, наверное, Барда пробовать. Либо дерево пробовать какое-то. Не хватает отхила. Видите, Божество слилось. Просто тупо слилось, значит, судя по всему, там герои с отражалками. Оу, oh, щит! Но красиво, красиво нас разваливают. Попробуем с другой стороны зайти. А, судя по всему, отражалки работают так, как надо. Сейчас я перепроверю свои герои. Они у меня, как обычно, ну вы знаете, собраны с водушками. Сейчас будем их пересоздавать, скорее всего, менять кое-что. Потому что убивается, надо, наверное, ставить пд Хотя божество, я не знаю, кто кого здесь дамажит. Оно рядом бьет. Тут барт один. Но божество отлетает. Конкретно причем. Алис еще держится. Ну, времени не хватает. Хоть мы и тащим, нам не хватает времени. Нам потом эти герои нужны будут. Так, хорошо, давайте попробуем другой вариант. Давайте попробуем сюда вместо этого зацепить. Барда, хотя это противопоказано, конечно, на такой локации вместе с оккультистом. И сейчас я посмотрю, на что у меня собрано Мэри. Ой, Мэри, говорю, Ну, смотрите, максимальный дафный вариант. Попробуем подашку. Но ну, мне кажется, она сейчас все равно отлетит. Даже с подашкой отлетает, думаю. Ну, попробуем, по крайней мере. Попытка не пытка. А, так, где наша Мэри, Мэри, Мэри, Мэри? А Мэри с ПДшкой, видите, она вроде не так быстро дохла. Но ну, попробуем. Сейчас мы накидываем по максималке. Интересно, интересно, интересно. Вот Это единственное, наверное, что для меня интересно в, данной, в данном обновлении, с того, что я видел, с того, что я вам показал. А, так, ага, они еще и там дамажат. ага. Так, но ну пока держится. Пока божество держится, но все равно смотрю очень сильно проседает. Так, но ну сейчас получше. Получше, но пока это феникс. Все, смотрите сразу же минус Мэри, минус божество. Причем те герои, которые мне нужны для убийства героев с ограничениями, они отлетают. Так, Мэри вроде восстановил Барт, отлично. Но она сразу же слетела. Не, конечно, тут жопа, ребят. Ну не знаю. Это пока что временно жопа, думаю, можно будет подобрать что-то интересное найти. Но какой нафиг без донат. Тут хорошие донатные герои э, с чарками, с э, топовыми прокачками. Нифига фактически. Посмотрите, смотрите просто, что с этой стороны делается. Два зефира и два бигфута. Я хрен знаю, сколько там жизни, но посмотрите на этих бигфутов. И причем у них показывает всего-то какой 12-й скилл 12-го скилла герои. Смотрите, что они делают. Лис, конечно, хорош. Но не знаю. Что вы, что вы думаете об этом? Может попробовать? Ну, вариант тыква, я думаю, тыква здесь не выживет. Ну, разве что сильно хорошая тыква. Но мне времени не хватит. Так, минус Феникс. Минус Божество. Ну хотя наполовину просадили. Но они же будут хилиться. Это, это просто нереально. Божество еще в центре. она по, по любому половину моих. Мы на Бигфуте, ребят, висим. Так, чтобы вы себе понимали, да... Половину героя мы ушатаем, но мне времени трех минут просто не хватит. А вот 49, э, Барт, э, Зефир, Божество, там один Бигфут, мы вот просто тупо висим на Бигфуте, мы его убить не можем. Смотрите, он замораживает, я не знаю сколько там у него жизни. Ну, это, конечно, весело. А без героев, которые бьют через ограничения, я нифига здесь делать не смогу. Приколенько. Но мы тоже точно так же думали про волну последнюю, да, а, которую реально было сложно пройти, но потом вышли герои, вышло обновление следующее. Мы, в принципе, без проблем это все затащили. Может, и здесь будет <coughs> точно так же. Кто его знает? Так, минус, мэрия, минус, минус, минус. Не, ну тут, конечно, жестко. Тут даже если мы будем нормально дамажить, нам, мне кажется, не хватит времени, чтобы центр развалить. Тут надо чисто такие герои. Вот смотрите на божество. Просто на нем зависли. Мои, мои бьют, но посмотрите, сколько дамага прилетает. И посмотрите на вот эту вот дичь. Божество фактически не проседает. Посмотрите на это. Это просто трэш какой-то. Это при том, что практически все герои живы, они не могут убить божество. Они просто не могут убить. 9-10 героев, да, героев, они фактически божество не пробивают. Я не знаю, тут надо, наверное, максимальный, максимальный домах пробовать забирать энергию, ставить разбросы как вариант. Ну, я не знаю, что тут придумать можно. Либо станы, но стан здесь не спасет. Пробовать вариант с десятыми разбросами, что еще пробовать. Но других вариантов я пока, честно говоря, не вижу. Все равно они наваливают конкретно. Сейчас я попробую собрать резать отхилы как вариант. Но я не знаю, что еще пробовать. У меня, как обычно, герои собраны. Но ну, я думаю, плюс-минус я постараюсь это пройти. Но я не буду говорить, для кого это делалось. Ну, я не знаю. Я не знаю, на ну, что они реально рассчитывали, когда они создавали вот эту вот локацию. Такие прокачки. Понятно, донаты пройдут. Это а нафига. Но ну, вообще надо, если без донатов это ну, в ближайших, наверное, год, это нереально. Да, наверное, не год. Наверное, больше, чем год. Так, и Фрейку давайте соберем, сделаем вот такую вот красавицу. Тоже на нее разбросик завешаю. Попробуем такой вариант. Поехали еще разок. В общем, не знаю, что тут сказать. Вы сами все видите. А, веселые локации. У меня нету смотра еще. Может, со смотром. Хотя смотр здесь не решит ничего, большим счетом. Потому что здесь все герои которых вы видите, они все с ограничением. Смотрите, они будут их пробивать. Так, минус 2, минус 3. Ну, а эти еще относительно нормально держатся. Все, все поехали. Так, и Барда даже слили. Бард просто улетел. Так, а ну-ка у меня как раз эти... Сейчас посмотрим, что мы можем... Ну, Божество все время заряженное будет. Мы заряжаем. Тут не вариант. В общем... Веселуха, ребят. Не знаю, это просто, вот знаете, я считаю, это просто выпустить обновление, лишь бы отебались. Вот так вот. Я бы лучше на их месте просто не выпускал обновление, я бы просто поработал над ошибками. Над тем, что они уже сделали, переделал что-то, добавил что-то, изменил что-то, но к сожалению, к сожалению они… Ну смотрите, мы на этом зависли, на барде, а чего а это все эти уже, ну, блин, оккультиста моего шутает. но ну, тут по времени не успеешь. Как бы тут ни старался, я не знаю, тут, как по мне, сложновато будет. Должны быть герои с ограничением, все живые, и они должны быть собраны на конкретные домах. Но ну, посмотрите на этого Барда, это, это просто боль. Посмотрите, сколько ему дамага прилетает. И сколько он, он себе просто хилит, ну, о, нифига себе, мы его ушатали, ребята, мы его ушатали, но у нас осталось пару секунд, и у нас такой же бард, и у нас куча таких же героев стоит. В общем, браво, AJJ, вы сделали хоть что-то интересное в плане непроходимости, но это пока временно, в общем, всем удачи, ребят, всем пока.